Всем привет, с вами проект Походили, и сегодня мы наполняем бокал чистой водой ДК поселка Металлплощадка. Как вы думаете, зачем мы здесь? Чтобы отдать эту кружечку вот этому парню. Погнали. Школьная лига КВН Кемеровского района. Все правильно? Все правильно. Поехали. Привет. Привет. Тебе не больно? Немного. Обидно ли вам, когда вас называют школьники? Да! да. А -а -а -а. <свят> Нет, мне обидно, потому что я студент. Мне тоже обидно, потому что я тоже студент. А -а -а -а -а -а -а -а. Мне обидно, потому что я в школьниках. Ладно, 11 класс. Кто скажет, я Алексей, я алкоголик? <свят> я Алексей, я алкоголик. <свят> вот какой бескомпромиссный мужчина. Здравствуйте. Привет. Ну давай, рассказывай. Что рассказываю? Почему ты... Что вы будете здесь делать? Это же как, бы, ну, школьный КВН, все. Да, уходим. гостями выступаем. Я думал, вы все-таки тут за закупок боретесь. Да, я же смешно шучу. Вот смотри, давай вот такой вот человек колготка лечится лаком. Все. Когда это видео выйдет? Выйдет. Когда захочешь? Завтра. Мы не можете тебе ничего обещать. Как понравится зрителю, то есть не матерясь? А, хорошо выступать, хорошо шутить, М, приятно выглядеть, наверное. Кто сейчас в этом зале приятно выглядит? Ты ничего так. А, о, да. Или, может быть, оператор, да? Не знаю. Нет, ну не знаю. Не, ну вроде нормально, да? Замечательный оператор, по-моему. Нет оператора. Камера сама ходит. Вот видите, так, техника дошла, камера сама. Он сам, камера сама. Я вообще отдельно. Сережа. Сережа. Расскажи, кто ты и почему ты здесь оказался сейчас? Меня зовут Валерия Старостина. Я участник команды КВН ко второму уроку. Я люблю КВН, поэтому я здесь оказалась. Мы сейчас будем продолжать фразы известных песен, да? Да. Мы наваливаем бас. Кулаками. Звезды в небе горят. Ясные. Герогли. Трабл. А ясные дни. Айлюли! Мне нужны руки только? Мамины. А ты знаешь видеоблогеров каких-нибудь? Да, много каких. Давай. Шапик, Мартыненко, Филипп Марвин, том, кто еще. Вик-Вик, Азагор, Ферамир, Мистер Макс, Мисс Кейти, Мистер Тиша. И все, я больше не помню, а так много каналов знаю. Биквик, Мартыненко, Ферамир. Биквик, Казагор, Дон Кваринин. Мистер Макс, Мисс Кейти, Шапик. А про их походили, знаешь? Кого? Кто тебе больше всего из жюри понравился? Из жюри. Жюри? Да. А, не да, мне все понравились, они красивые. Да, я подойду, сейчас не скажу это, там, короче, девочка сказала, вот вон там, вон. Она ага. сказала то, что в жюри все красивые сидят. Да, так и есть. Вот, а особенно сказала то, что вот, вот, вот Виталий, он очень крутой. Подожди, мне кажется, и нет, 18. -ти. Это уже не важно. Тебе не важно. Ты будешь есть вот это вот все, или вся команда. Вся команда? Да. Хочешь то с тобой поделиться? Короче, <связано> сделаем сейчас что-нибудь наглое. У вас не смешной КВН. Простите, простите, пожалуйста, простите. А с вами был Парайд Походили. Подписывайтесь на нас вконтакте, в ютубе, инстаграм. И будете проходить мимо? Не проходите. Не похож. Ты похож.